Какой магазинчик интересненький! А, смотрите! Ого, это же я, Чимаус! И Шуткин! Ой, как круто! Смотрите, это мы здесь! Какой мы, Баруси, Финбарды и Монстерфайм! А, мои самые любимые куколки! Ой, мамочки, одень моя мечта! Ааа, как же круто! А, я просто обожаю ходить по магазинам и дружить. Ребята, а вы любите? Смотрите сколько здесь всего! Ну что ж, посмотрите, какие у нас сегодня интересные сюрпризики. Здесь внутри спрятались вот такие милашные маленькие миниатюрные куколки. Их очень много. Ну что ж, а мы давайте поскорее откроем и увидим, бывают ли здесь блестки или нет. Хотя здесь уже написано, что внутри может прятаться специальная блестящая куколка. То есть особенная, наверняка редкая. Очень интересный такой вот тубус. Мне он очень напоминает новогоднюю хлопушку. Наверное, все такие хлопушки хлопали на Новый год. Итак, Поехали открывать. Давайте начнем вот с этих малышек. А конфетти у вас бывают? Хм, ну, конечно же, бывают! Какой праздник без конфетти? Это же пати! Ну что ж, если разобрались, давайте открывать. Ха, смотрите, здесь, как и у Лоу-сюрприза, есть перфорация. Чик. Как будто капсулка. Та-дам! А вот и инструкция, по которой нужно нам следовать, чтобы открыть этот тубус. Нужно сорвать, покрутить. И куколка! Ды -ды -ты и появилась Пати Поп! Ааа, -а -а какие! Смотрите, здесь прям специальные серии. Их есть три. Beauty Animal Surprise, то есть куколки с какими-то сюрпризиками, похожими на животных. Rainbow Unicorn Surprise, это же единорожки, это родственники единорожки. И еще Winter Wonderland Surprise, это зимние сюрпризы, наверняка это вот такие вот зимние куколки. Это вот куколка из серии Animals, то есть животные. Это куколка из серии единорожки. А это куколка из серии зимний. Ну что ж, поехали. Снимаем вот эту защитную пленку. А, как ее? Ой, смотрите, здесь уже что-то вывалилось. Сейчас мы это посмотрим. Один, два, три. Как это круто. Здесь и правда есть конфетти. Здесь еще вот такие вот картиночки. Это куколка, девочка-печенюшка, звездочка. Ой, какая она классная. Пингвиненок. Это, наверное, можно делать вот такую вот ленту. Да здесь еще есть снеговичок. Это зимняя куколка. Ой, какая она красивенькая. И здесь нарисованные платьишки. Пингвинчик. Проворачиваем, есть, вот она на своей подставочке в таких вот малиновых сапожечках, желтыми носочками, белыми колготками. И розовенькие нежные волосики. Очень красивые и милые. А теперь смотрим на наш сюрприз. Ой, здесь еще есть и вкладыш. Здесь у нас коллекция с зверюшками. Потом единорожки. И вот наша зимняя коллекция. Куколку зовут Софи. И всего в коллекции 25 кукол. Давайте откроем вот этот аксессуар Ой, здесь еще какая-то пироженка зимняя, смотрите! И оденем на нашу куколку беретик с зефиркой и клубничкой. Вот так, вот такая зефирка, Софи! Ну что ж, поехали дальше смотреть, кто же следующий. Классно открывается, как будто лучший приз. Открывать мы уже с вами умеем, поэтому инструкцию тоже убираем. Смотрите, сколько у нас конфетти, только с одной капсулки! А теперь давайте открывать вторую! Итак, это наш сюрприз. сейчас посмотрим и достаем саму куколку! Она сейчас появится! Какая красотка, смотрите! А, это снова зимняя куколка из зимней коллекции! Вау! Смотрите, здесь вот точно такие же стикеры. Снежинка, печенюшка, звездочка, пингвиненок и наш снежный шар. Достанем ее, чтобы рассмотреть хорошенько. У нее такие красивые каштановые волосы. Ну просто очень красивенько. Три синички, розовенькие губки. И теперь еще посмотрим на ее аксессуар. А это тортик, я думала, что это аксессуар, смотрите. Это пироженка, это кусочек тортика. И вот такой вот у нее ободочек со снежинкой. Очень даже нежный. Ну что ж, а мы перешли в огромной капсуле. Тут еще должен прятаться питомец и еще какие-то аксессуарчики. Сейчас мы это проверим. Ну что ж, поехали открывать. А -а -а -а. Ого, здесь как будто две капсулки вместе. Ой-ой, девочки, я забыла спросить, а сладости у вас будут? Ну, конечно же, будут, будут обязательно, и очень много. А шарики воздушные будут? Ну, а какой же день рождения безвоздушных шариков? Смотрите, друзья, когда мы открывали коробочку... У нас еще попался вот такой вот пакетик. А какие классные стикеры. Здесь единорог, пироженка, конфетка, вся разноцветная. Печенька, радуга, звездочки, кекс. Какой-то бриллиант или диамант, сердечки, огромное сердечко. И конфетка-сердечко, и разбитое сердечко. Нет, разбитых сердечек нам не надо. Гирлянды на день рождения. Очень красивенькие, яркие. Еще. А вот, кстати, и воздушные шарики. Их два, розовенький и зеленый. А, -а, а, видишь, единорожка. Здесь есть воздушные шарики. Да здесь все есть. Ну что ж, теперь давайте откроем все это. Ого, смотрите, здесь и правда включая сюрпризов. Давайте побыстрее их рассмотрим. Мне уже очень не терпится. И они сразу все разрываются. Ну что ж, ладно, открываем самый первый, точнее достаем. О, смотрите, О, какая милашка. Это же питомец. Вот такой вот миленький, симпатичный щеночек. Чуть у него розовенький. Что-то он хочет облизать. Наверное, тортик. Давай, иди сюда, малыш. Достаем дальше. Ой, это что у нас? Сок? Это же все для вечеринки, все для дня рождения. Поехали дальше. Здесь что-то очень мелкое. Ух тышка, ничего себе, мелочевка. Это же стаканчики. Ну, конечно же, нам же нужно из чего-то пить сок. Ха, как классно. И у нас еще два сюрприза. И это, это, это. О, наконец-то! Мне, наверное, попадется радужный единорог. Какая классная сумочка. Здесь она в форме радуги. Полностью разрисована во все цвета радуги. Очень-очень классная. И еще... Ого! Это же блестящая шапочка для нашей будущей куколки. Смотрите, какая она классная. Оранжевая, желтая. И здесь вот бомбончик голубенький. Она действительно глиттерная. Вот вам и редкая глиттерная куколка. Давайте открывать. Как хорошо открылась. А, три, Бум! Смотрите, какая красота! Это же торт с единорога! Вау, какой он классный! Он радужный. Какая это все-таки прелесть! И поехали. Один, два, три. Пау! О, какая красавица, смотрите. Ой, какая она классная. Просто обалденная. У нее малиновые волосы с желтыми резинками в форме бантика. Здесь вот такой вот хомутик двухцветный, сиреневый, и бирюзовый. Они глиттерные! Рукавчики разноцветные Кофточка с сердечком Юпочка, клеточку Она тоже, кстати, блестящая Вот она какая Очень красивая Мне прям очень-очень нравится Давайте оденем ей шапочку Я только-только о ней говорила Смотрите, вот она Она мне попалась Ура! Очень красивенькая А теперь еще давайте посмотрим Как же их зовут вот еще у меня куча стикеров. Это разноцветный кексик, сердечко, это конфетка и, конечно же, вот такие вот точки, точки точки Я люблю радугу, а вторая я люблю единорогов. Итак, у нас есть одна куколка Софи, Ава и Белла. И в каждой серии есть Та же самая куколка, просто в разных образах. Вот она, Белла, которая мне попалась. Еще она бывает в зимней коллекции вот такая, как будто снегурочка. И еще она бывает вот здесь, как будто мини-маус, вот такой вот миленький мышонок. Друзья, а вам понравились куколки-тинейджеры, которые любят вечеринки? Если да, тогда ставьте лайки и пишите в комментариях. Хотите, чтобы я и дальше собирала в коллекцию? очень все понравилось! У вас и правда и блестки, и конфетти, и сладости, и все такое яркое, красочное и единорога! Я думаю, моей сестренке очень все понравится! Поэтому именно вы будете делать крутой вечеринку для моей младшей сестренки! Спасибо вам огромное! Yeah.